Приветствую вас, представители знака Зодиака Дева. Посмотрим, что вам принесет в астрологическом смысле месяц март. Начнется он с очень благоприятного аспекта, который называется ворота Золушки или Ворота удачи. Ну, значит, Фортуна вам в чем-то чем тут может вам встретиться. А это для вас зона восьмого дома. Ну, смотрите, если это и произойдет, то это в большей степени будет проявлено для тех, у кого есть хоть какие-то личные планеты или асцендент в огненных или воздушных знаках. Ну... Дева, что вы только по солнцу, а у вас наверняка может быть еще в каких-то других воздушных или огненных знаках личные планеты. Ну вот по теме тех планет у вас могут быть какие-то удачные стечения обстоятельств. Хотя лично у вас это соединение будет проходить по восьмому дому. Это деньги вашего партнера. Ну, например, ждите от партнера подарков. Или у партнера увеличится ну, доход резко. Или там придет ему манна небесная также это ну, это точно не опасные связи но получение кредитов может быть ну вообще что-то ну, скорее всего что-то связано с какими-то интересными дорогими подарками также 3 числа Меркурий перейдет в рыбы здесь в рыбах он будет таким загадочным парнем для вас рыбы это дом партнерства а это значит что может появиться больше заинтересованность в своем партнерском окружении. Например, знакомство. Для тех, кого они интересуют, не сидите на месте, старайтесь больше общаться. Ну, если сидите на месте, то хотя бы больше переписываться. Постарайтесь где-то светиться. Но партнеры могут прийти по рыбам такие загадочные, очень нежные, сочувственные, романтичные, непрактичные, в худшем случае манипуляторы. В лучшем какие-то высокодуховные люди, иностранцы. Ну, хорошие психологи. Ну и вообще такой тип партнеров для дем был бы очень даже интересен. Плюс в том, что вы сможете с таким количеством знакомств, что будет очень легко из них выбрать кого-то стоящего. Переходим к 7 марта. День очень значимый, двумя важными событиями. Первое. Сатурн переходит из Водолея в Рыбу. Здесь он пробудет 2-2,5 года примерно. И поскольку он идет по вашему символическому дому партнерства, то он может в этот период, давать вам не совсем надежных партнеров, то есть те, которые не хотят брать на себя ответственность ну правда не факт, что те, которые были хотели, но в этот период это будет работать еще острее может быть такие, знаете, какие-то ну, мямли, одним словом а может быть слишком скрытые может быть ненадежные может быть такие не, не, не то, не все. Понятно, что этот общий прогноз, все-таки правильный делать прогноз для каждого отдельно, кому это будет интересно. Но вот некоторое непостоянство, оно может наблюдаться. Плюс в том, что для вас все тайное будет становиться явным, вы легко можете вычислять ну, любые намерения, каждого из них вам будут видны очень легко и будете их просто фильтровать. Так, с, с, так в этот же день еще и полнолуние в вашем знаке, о так тут у вас вообще ожидается большая трансформация, обновление всей вашей жизни, знаете как будто бы одна дверь закрывается другая открывается и это коснется отлично вашего развития и вашего развития в сфере партнерства ваши партнеры. видите тут у вас куча планет раз, два, четыре поэтому я думаю что конечно, это будет важно, партнерская сфера, с ней разобраться, научиться разбираться. Одиннадцатого, с десятого по 11 что вы можете сделать? Так, вы можете, во-первых, знакомство может быть интересное, встреча, особенно с кем-то издалека, если это связано с границей, что-то удачно может сойтись для вас, И какие-то приятные обстоятельства, связанные с противоположным полом Легко будет договориться, приятное общение, легкий компромисс Приведут к достижению желаемого, общий результат будет их устраивать А вот 14 по 17, особенно первых три дня, 14 по 16, могут оказаться для вас критичными Поскольку все вот это чудесное соединение образует квадрат к Марсу вот особенно точным он будет от Нептуна к Марсу две планеты конфликтные из всего этого дела в общем указывает на какой-то либо словесный конфликт, либо вообще драку причем это у вас в зоне партнерства но постарайтесь ни с кем не поругаться не подраться потому что, ну, слава богу, что тут буквально тут пару дней ну 3-4 но на 17 этот аспект уже начнет расходиться потому что Потому что тут добавится Венера, которая выйдет из огненного импульсивного овна, и она перейдет в Телец. Телец более мягкий, такой пушистый, он больше ориентирован на такое, знаете... Чувственные удовольствия Любит все вкусное, все дорогое Никуда не спешит Венера себя в Тельце очень хорошо ощущает Я думаю, что она Поможет вам ну, Спасет вас, вы, выведет вас Тем более она здесь, видите, будет в сходящемся Аспекте 17-18 Будет формировать От, от Сатурна к, к себе тригон а это у вас как раз ну, возможность, возможность все-таки как-то выстоять, примириться. Будете соблюдать стойкость, выдержку. Ну, в общем, выйти с достоинством из некой сложной ситуации. 19 числа состоится переход Меркурия в Овен. Так. Тут зона ваших контактов переходит в восьмой дом, это какие-то опасные ситуации, особенно для тех, кто работает в этих сферах, которые отвечают за военные действия, управляют всеми военными процессами, для командиров, для любых, ну, для тех людей, которые заняты командованием и управлениями. Ну, вы подняли. Для всех людей военных каких-то специальностей тут идет фаза ускорения, фаза важных принятия решений. Для вас лично это возможность добиться чего-то ценой собственной активности. Но нужно быть быстрым. Если вы будете быстрыми, то вы сможете что-то получить. Важное для себя. Кстати, он еще и дает возможность ну, где-то путешествовать в опасных местах. Может создавать травмоопасные ситуации, особенно для головы. Вот на, пока Меркурий будет идти по Овну, лучше не планировать ни, никаких манипуляций с головой. Связанных с головой, это до 2 апреля. 21 числа состоится. Переход Солнца в Овен, также соединение с Луной, что у нас называется в народе, новолунием. И это все дело ознаменует собой начало нового астрологического года. Учитывая, что он будет иметь ну, этот день будет иметь влияние на весь последующий год, можно сказать, что все было бы, конечно, неплохо, но противостояние, борьба во враждующих странах, она будет продолжаться. С учетом вот этого аспекта, квадрат Нептун Марс, отстаивание чего-то своего, своей национальной права на свою национальную принадлежность. 25 числа Марс перейдет в рак. Тем самым он затронет вашу сферу друзей, вашего дружеского окружения. Ну, возможно, вам захочется как-то кого-то увидеть, кого вы давно не видели, вместе собраться, пообщаться, посидеть, поговорить о том о всем. Также 23 числа. Плутон перейдет в знак зодиака Водолей, пробудет там достаточно долго, ну, пока до 10 июня, потом вернется в Козерог, затем снова Водолей. По-моему, он там в конце только лет 2024 года окончательно уже будет базироваться в Водолее. И пробудет тут минимум лет 20, поэтому значение он будет иметь очень важное, трансформационное, как в глобальном смысле, так и в личностном. Что он нам принесет? Если говорить о человечестве в целом, то наступит время, когда все будут важны и все одинаково. То есть все одинаково важны и все, и все равны. Будет уходить вот это вот стремление к авторитарной системе, к тоталитарной системе. Будет равенство, братство развиваться. Также будут активно развиваться технологии космические, все, что связано с робототехникой. Будет больше удаленных связей. В общем-то, начнут потихоньку воплощаться в реальность фильмы о будущем. И для вас лично эта сфера связана со здоровьем и также сфера работы. Очень хорошо для тех, кто увлекается астрологией. Тут у вас прям вообще идут шикарные возможности, начинаются. Я думаю, что дела пойдут и очень активно. Для тех, кто занят в сфере it технологий, тоже очень хорошие возможности. Ну и, в принципе, для тех, кто постоянно контактирует, общается. Также это у нас символический 11 дом, а это могут быть и... Ну, знаете, ситуация, когда вот человек постоянно вращается в обществе, много контактов, общения. Но все-таки водолеон больше связан знаете, с, с техникой, то есть через технику, через что-то, через гаджеты. И еще лично у вас он может дать глобальную трансформацию как в сфере здоровья, так и в сфере вашей занятости. Может быть, вы поменяете какую-то свою сферу занятости. Может быть, у вас там произойдут какие-то очень важные трансформационные процессы. Вы поменяете что-то изнутри, ее устройство. А кто-то, например, вообще пока он будет идти, ну, он там будет долго, на каком-то аспекте там уйдет на пенсию, например. А кто-то ну, всерьез займется своим здоровьем, будет заниматься спортом. Ну, что-то произ... будет происходить. Ну, планета медленная, поэтому будем смотреть постепенно. А также до конца месяца будет работать еще парочку интересных аспектов, которые что вам помогут сделать. Так, значит, опять же, здесь у нас продолжение истории, связанной с восьмым домом опасности. может быть какая-то дорога в опасное место. Ну, в лучшем случае это получить каких-то очень важных документов, кредитов, борьба с какой-то опасностью. Что-то вот удачно у вас пройдет. А еще по аспекту Венеры с Ураном в Девятом Доме это какие-то благоприятные обстоятельства, связанные с делами за границей, с людьми издалека. Обратите внимание, 28 числа будет Марс находиться в соединении с Луной. И этот день, знаете, такой будет не повышенный, повышенной истеричности, я бы сказала. Но он, наверное, в большей степени все-таки не вас коснется. То есть, если у вас нет личных планет и нет асцендента в раке, то, наверное, я думаю, как-то легко проедете его. Тем более, что тут еще будет формироваться аспект от Сатурна к Марсу. Ну, нормальный, хороший, короче, день. Ну, для, для семьи, знаете, для таких теплых, дружеских посиделок подойдет для желающих услышать более глубокую эзотерическую участие, задала вопрос к картам, с чем будет связано основное событие для представителей знака Зодиака Дева, либо тех, у кого там асцендент, или еще какие-то важные личные планетки, то вышла карта Тучи Ключ, в сочетании она означает как решение проблемы, я решила уточнить, чем будет связано решение этой проблемы, и мне выпала карта Сада. То есть, получится, Войти в какое-то общество, которое раньше не могли себе позволить войти, что-то не получалось. Или, может быть, решите важный вопрос, связанный с неким обществом, которое для вас очень важно. В общем, желаю вам удачного месяца, кому было интересно. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи в следующих прогнозах.